Наконец, если вам будет интересно, я хотел бы кратко пробежаться по тем видеороликам, которые я из которых я сделал подборку, и, которые, и ссылка на эту подборку находится в описании к этому видео, обязательно посмотрите, если хотите посмотреть на разные точки зрения, разные, так скажем, на пропаганду или не пропаганду вегетарианства. И сделать свои собственные выводы на этот счет, но при этом вам интересно услышать какие-то мои рассуждения. Пожалуйста, продолжаем. И давайте начнем с ролика Николая Дроздов об употреблении мяса. Николай Дроздов говорит, в принципе, я уважаю этого человека. И он пытается пытается рационально как-то объяснить то, почему, почему разведение животных оно в итоге плохо сказывается на земле, на окружающей среде. То есть он говорит о том, что если бы мне не ели мясо, тогда не нужно было бы выделять территории для животных, выращивать специально корм для животных, при этом вот эти территории, которые предназначены для выращивания корма для животных, можно было сделать для выращивать культуры для людей, при этом эти культуры они были бы дешевле, не было бы отходов жизнедеятельности животных, которые также неприятно сказываются на окружающей среде. И в общем и частном он говорит правильные вещи, но э, он говорит правильные вещи для мира людей не эгоистического, для мира людей э, наверное нового поколения, э, когда животные инстинкты они уходят на второй план, не на первом находятся они и к сожалению сейчас в данный момент это э, мы видим и, мы не видим точнее говоря существенного снижения потребления мяса и перехода к э, э, вегетарианству то есть э, вот эти развивающиеся страны они есть часть людей, которые стали вегетарианцами, но э, за счет э, роста производительности труда, за, за счет того, что у людей становится больше денег, они начинают потреблять больше мяса. В итоге какой-то э, баланс потребления мяса не снижается, он растет. Это удручает на самом деле. но к сожалению невозможно поменять природу человека если он это сам не хочет сделать не хочет думать головой вот так вот пара Александр Невзоров вегетарианстве в принципе он... мне понравилось то что как он рассуждает не, не думаю что нужно дополнительно что-то об этом говорить видео Катя в названии стоит родители против вегетарианства на самом деле это интересный вопрос я не буду просматривать ролик потому что я, я в первую очередь хочу ответить на этот вопрос что делать если родители против вегетарианства собственно что делать делать то же что вы делаете что вы делаете всегда, когда родители что-то против того, что вы делаете, нужно э, подумать и, и, и отстоять свою позицию. То есть э, здесь нельзя сказать, что нужно идти, что нужно как бы идти против родителей. Потому что иногда они говорят хорошие правильные вещи, но иногда нужно в первую очередь думать головой и делать выводы. Поэтому, если вы делаете вегетарианство своей моральной составляющей, вы просто объясняете это родителям, говорите, что э, я просто не буду чувствовать себя, я потеряю просто смысл жизни, если э, буду есть мясо, так, скажем так. Вы же не потеряете смысл жизни, если вы перестанете курить. Если потеряете, ну, это просто смешно тогда. То есть, родители говорят, не кури. «Ты куришь? Не кури!» а Вы такие подходите и говорите «Я потеряю смысл жизни, если перестану курить». Или «Я потеряю смысл жизни, если перестану пить». Ну, если вы так говорите, то, я не знаю, вы просто повторяете эти слова за кем-то. Вы не пропустили это через себя. В данном случае это, скорее, скорее всего, подойдет именно искренне Искренные разговор, не скандалы, скандал, ничего такого. То есть, когда вы на полном серьезе говорите это родителям, на полном серьезе объясняете им, говорите им, посмотрите фильм «Земляне», если они отказываются, говорите, но ну, а о чем тогда мы будем дальше разговаривать? Ну, как-то так. То есть, э, а если родители после этого э, говорят, что ну, мы против, все такое. Честно говоря, значит, у вас просто такие родители. Вам, вам нужно как-то принять это. Что не просто соглашусь сделать, но если после всего, после разговоров, после всего они все-таки хотят вас переубедить, то есть не уходят на позицию это твой выбор, а хотят вас именно переубедить и каждый день это делают и еще поднимают скандалы это тяжело, действительно Но это закаляет на, на самом деле это закаляет закаляет ваш закаляет ваш ну, ваш э, внутренний стержень он укрепляется, так скажем. Я думаю, и в том, и в другом случае, э -э если вы заходите, вы сможете отстоять свою позицию. Дальше ролик Никиты Джугурды в вегетарианстве. В принципе, Ник сам персонаж Никиты Джугурды, то, как он себя представляет, мне не особо симпатичен. Но вроде как о вегетарианстве он говорит вполне себе здраво. Ну, дальше я уже пойду не по всем роликам, а те, которые я помню, потому что не все ролики я уже сейчас помню. Вот тут же ролик, например, Аси «Реакция родителей и общества». Про реакцию родителей я уже высказал свое мнение, про реакцию общества тоже интересно, потому что реакция общества тоже неоднозначна, если вы не общительный человек, то, скорее всего, вы более часто будете сталкиваться с тем, что вас будут спрашивать как-то таким голосом интересным если вы менее общительный, как я, то у вас вообще таких проблем не будет, общество. Я за последние шесть лет очень-очень-очень мало э, сталкиваюсь с этим. Не только сталкиваюсь в тех случаях, когда мне, например, предлагают, там, пирожок с мясом, я говорю, я не ем мясо. И вот после этого начинается, ну, что-то типа, если ты не ешь мясо, что-то что как-то плохое. А если там не ешь, например, огурцы, то это ну, не ешь огурцы не ешь. А не ешь мясо? Так надо спросить, почему это ты не ешь мясо? Ну, я говорю, я не ем мясо и все. Обычно в большинстве случаев я говорю, что это моя позиция и на этом заканчивается, заканчивается разговор про то, что я не ем мясо. Еще очень интересный момент, это близкий человек, когда тебе он не поддерживает как бы твои, твою, твою жизненную позицию в отношении того, что ты не ешь мясо. Насчет родителей это все понятно, родителей ты не выбираешь и то есть если они не поддерживают, это не поддерживают. Меня больше интересует это именно личный, например, твой друг, начнем с друга, да, он не поддерживает, он ест мясо, например, или большинство твоих друзей едят мясо. В данном случае, если поедание мяса, вот вы находитесь в компании и больш, большую часть времени ты видишь, как это мясо поедают, я, я, я, я думаю, тебе станет некомфортно, и со временем эти друзья, не просто уйдут, и появятся какие-то другие, наверное, друзья, которые, которые, в компании которых тебе будет комфортно. А, неплохо это и нехорошо. Близкий друг, если есть, ну, он по определению может быть близким другом, если он не поддерживает твою позицию, которая является как бы твоим, жизненным стержнем, да, он не станет твоим близким другом, скажем так, или ты попытаешься с ним поговорить как-то, если он примет эту позицию, то вы станете самым близким друзьям, я думаю. Такие интересные рассуждения. Так, вторая половинка, это тоже очень интересное рассуждение. Потому что для меня-то э, мои жизненные принципы, они на первом месте стоят. И я не могу себе представить, э, что я буду находиться в близких отношениях с человеком, который не разделяет мои такие основополагающие принципы. Он ест мясо, но это просто невозможно. Независимо от того, насколько этот человек красив э, внешний или высказывает какие-то тоже мысли близкие ко мне, но если он высказывает мысли близкие ко мне, но при этом ест мясо, то вот одно это уже говорит о том, что по сути у нас нет ничего общего точнее у нас, у нас есть что-то общее но что-то не общее оно настолько велико что я, я не получу ничего от того, что мы будем вместе, я буду, я буду просто страдать. И вместе мы никак не сможем, не сможем ржиться. То есть, только, только, наверное, если кто-то из нас будет обманывать себя. Скорее всего, даже вегетарианец, если будет обманывать себя. Если вегетарианец, например, готовит вот, мясо, например, мужу. Вегетарианка готовит мясо мужу. Но это обман себя, в первую очередь. Либо она вегетарианка по каким-то непонятным убеждениям, в вению времени, не знаю, она хочет казаться крутой. Вот это тоже, думаю, многих людей присутствует. То есть он хочет показаться каким-то особенным, может быть. То есть это не является его жизненным принципом. И жить вот так, обманывая себя, ну, мне кажется, это тяжело. Хотя, с другой стороны, когда человек обманывает себя, он и не понимает это. Поэтому тут вот так вот э, можно рассуждать по-разному. В каждой конкретной ситуации, я думаю, можно говорить о, о том или о другом. Так, следующий ролик я даже для вас открою. Это один из тех роликов, которые мне больше всего нравится в плане, в плане вегетарианства вред. Давайте посмотрим вместе некоторые Смелые рассуждения тех людей в, в, в, в этих роликах. Она возвращается в ротовую полость коровы. Будет видно и по плохому состоянию кожи, по плохому состоянию волос, ногтей и так далее. Не. Если к врачу приходит человек и делает заявление, что он является ортодоксальным вегетарианством и ни в коем случае не собирается менять свои убеждения, врач должен отправить такого пациента в первую очередь на психиатрическое освидетельствование. Почему? Потому что такое фанатичное преследование какого-то определенного режима питания или э, системы питания по своей сути является симптомом. То есть это одно из проявлений бреда. Они начинают чувствовать необыкновенный прилив сил, жизненный подъем, массу положительных эмоций и так далее. На самом деле это тревожный симптом, который связан с тем, что организм расщепляет собственные белки, жиры и э, токсически повышается внушаемость. Э, он легко увлекается какими-то не всегда адекватными идеями и таким человеком легче управлять. Ну, вы сами видите все это, то, что я сейчас показал. Но это просто пропаганда, на самом деле. Вы можете полностью этот ролик, я его не хочу полностью смотреть, мне, мне просто это неинтересно. Не Но вот, вот именно такие ролики на центральных каналах, они, конечно, я считаю, этих людей непрофессионалами в крайней степени если они это делают э, умышленно то я считаю их э, плохими очень людьми потому что э, но ну, они не разобрались в ситуации есть откровенные факты которые ну э, опровергаются просто простым гуглением загуглил и все. И те факты, которые здесь утверждены, они нет. Есть факты, которые ж, уже опровергаются э, э, другими людьми, которые уже на протяжении многих лет, там 20-30 лет, э, вегетарианцы. Ну, собственно, что тут говорить? Это, это это печально просто смотреть. И я не знаю, как эти люди живут, но пусть живут, у них есть право так э, поступать и получать соответствующую оценку, в том числе и мою. Интервью. Кстати, я помню это интервью «Вегетарианство за и против». Там женщина тоже подходит с рациональной точки зрения к этому. Но, собственно, за счет того, что ведущие, хорошо интервью берут, то можно увидеть такую взвешенную, достаточно взвешенную позицию. И мне вот это, вот это именно интервью достаточно симпатично. Так, вегетарианство, с чего начать и что делать, я, к сожалению, уже не помню, о чем это. Ну, видимо, с чего начать и что делать. А, кстати, да, я сейчас открою. Кажется, я помню, о чем это. <звук> а 아, да, я вспомнил, нормально. о чем это. Итак, начнем. Понравилось а тоже а его рассуждение. будет ответ на вопрос. Одного... А а только вот ко мне немного не подходит, к моему личному опыту. То есть, чего начать, именно что делать, возможно, и подходит. Я уже не помню, правда, о чем там. Наверное, о том, что нужно подходить к этому с умом. То есть, нужно прочитать немного информацию о том какие элементы тебе нужно за счет каких других не мясных там и не рыбных продуктов наполнить свой организм витамины там добавки какие то а с чего начать ну собственно я начал начал это резко и у меня была одна причина как я уже раньше сказал Причина простая. Я не хочу участвовать в убийстве животных. Да и в принципе и, и рыб. Вот и все. Дальше. Дальше это я тоже помню про вегетарианство, мое субъективное мнение. Кажется, я уже рассказывал об этой девушке, которая... Mm, то есть она рассуждает в вегетарианстве очень, очень... Как это... Это слово, к сожалению, сейчас не могу подобрать. То есть она ищет какие-то для себя легкие пути. Она оправдывается тем, что, например, это тяжело... Это занимает время для того, для того чтобы ну, составить, например, себе диету какую-то, нужно время потратить. А, это... а вот, чтобы съесть мясо, это просто берешь мясо и ешь его. Ну, это какие-то поверхностные очень рассуждения. Да, есть такие люди, которые ищут легкие пути. Возможно, этот человек именно ищет легкие какие-то пути. Ну и если он, и, точнее она, эта девушка, если она э, эту тему, нет, ну, если она видела фильм и так рассуждает, ну, ну не знаю, это какие надо, какой характер нужно иметь, чтобы так рассуждать, при этом зная, какие страдания испытывают животные, если она не видела этот фильм. Но, но видно, что она понимает, что такое вегетарианство. Возможно, ей просто недостаточно информации. Возможно, она также поленилась или не досмотрела какую-то информацию, которая э, бы э, дала ей больше основания э, преодолеть себя, все-таки взяться и составить эту диету. Потому что это не так, э, не так сложно на самом деле. И лично я никакие никакое время не тратил на составление диеты, у меня нет диеты я как перестал есть мясо я ем все то, что я ел вместе с мясом, но просто сейчас я его не ем, да, там 6 лет назад я это начал делать я просто там иногда там ну довольно часто я сейчас ем всякие витамины добавки, но это сейчас есть во многих компаниях, это несложно понять там даже расписано, какой витамин для чего он нужен. Ну, не знаю, может быть, это несколько часов, там, может быть, это 5 часов потратить его. Но это не то, что вам нужно каждый день там, по 10 часов тратить, чтобы. Или там даже по часу тратить, чтобы это изучать. Но это, это просто банальная лень. Я не знаю, как это объяснить. На самом деле, кроме этого. Далее ролик тоже непонятный, я, я забыл его, честно говоря. Вот Далее ролик «Вегетарианство и дети», который я не досмотрел до конца, так у меня нет детей, но я думаю, это тоже будет некоторым интересным, так как встречаются рассуждения типа «Вы вегетарианец?», но… Дети, дети, зачем вы так делаете, они же, они же станут умственно отсталыми, ну, ну короче, вот в этом, в этом смысле, они же будут слабы. И в 2015 году эти люди, они встречаются в жестокой реальности, кто так рассуждает. Потому что уже есть много-много видео, вы можете найти в интернете, можете посмотреть же это видео, когда есть дети, которые сам в рождении, которым уже по 15 лет. То есть их доводы, что ваши дети там умственно отсталыми, недалекими станут, они просто рассыпаются в жестокую реальность и становятся несостоятельными. Меня это радует, действительно, потому что можно много рассуждать и говорить о всем подряд, но э, твой жизненный опыт, опыт э, людей, которые находятся рядом с тобой, это наиболее достоверный источник информации. И когда ты видишь, что если дети, которые с 6 лет не едят мясо, есть которые с самого рождения, и они ничем практически, ну, ничем не отличаются от других людей, ой, от других детей, то ты понимаешь, что все эти рассуждения – это просто бред. Это просто... Рассуждение людей которые не разбираются в этой теме и которые просто хотят о чем-то поговорить вот так вот ну и дальше мифы и правда вегетарианстве Телеканал дождь адекватно мужик рассказывает о вегетарианстве и о мясе мне понравилось его рассуждение такой взвешенный взгляд Думаю, вам тоже понравится посмотреть это. Так, вегетарианство моя история. Честно говоря, Дарья Садовая. Я не помню этот ролик. Давайте вместе посмотрим. Начало хотя бы. Всем привет! Мне кажется, что тема, на которую мы сегодня с вами будем разговаривать, не поднимал еще только таких цыплят бросают из стороны в сторону об стену, где больные животные мучаются, пока ждут своей там, смерти и так далее. В общем, нагнетали такую обстановку. И в тот период я прочитала книгу, которая в моем таком вегетарианстве. Я начала есть рыбу, потому что ну все-таки хоть какой-то строительный белок должен присутствовать в организме, но мне это не помогало. И в общем-то результатом такого моего эксперимента стало то, что я начала очень часто болеть. Я помню тот период, когда я не ела мяса, мне не захочется мяса, просто вот именно организм сам его не попросит. Так вот, он его не попросил. До того момента, пока я окончательно не поняла, ну вот, наверное, которая я сделала, это то, что любая у вас неприязнь к чему-либо, там, допустим, к молоку, к, не знаю, каким-то суховруктам, каким-то овощам сидит у вас в голове. То есть, если вы по каким-то причинам не можете слышать запах мяса, как это я когда-то делала, ну, когда-то у меня сидела в голове, то это сидит у вас в голове. Пожалуйста, не расценивать еду, пищу, как какое-то получение удовольствия, а привыкнуть к тому, что определенным уровнем соли, сахара, соды, уксуса и вообще всяких разных ужасных и страшных э, веществ, а особенно букв Е в составе. Не могу высказать свое мнение, к сожалению. Ну, такая взвешенная тоже позиция, интересно посмотреть. Ну, нужно вдумчиво просто посмотреть и сделать свои выводы. Э, На Оша Ошо о вегетарианстве, вот, вот эта позиция мне тоже понравилась, я об этом говорил ранее. Э, он, он, да, он это делает очень взвешенно, взвешенную позицию, приводит пример, такую аналогию, ну, не всем, не всем, конечно, будет это интересно, но вегетарианство это, собственно, мы здесь не для того, чтобы это интересно, что-то интересное для себя получить, для того, чтобы понять вообще для чего мы живем, смысл жизни, наверное, самое главное. Дальше, значит, вегетарианство за и против. Тоже, к сожалению, не помню этот ролик. Давайте чуть-чуть посмотрим. Сегодня... ...снижение уровня половых гормонов. Возникает высокий риск ожирения и круп Оставить периодически 2-3 раза в неделю не чаще яйца. ...по кислотному составу... ...минские гормоны. Вы бы хотели ему такой... Едой, которая содержит женские гормоны. Вы бы хотели ему такой участи? Едой, которая содержит женские гормоны. Вы бы хотели ему такой участи? <связывая> <связывая> ну вы сами все видели. Это... <связывая> Эти женщины, они, конечно, очень меня умиляют. Это актерская игра, что они ну супер-пупер какие-то знающие а на самом деле простая пропаганда простая кустарная пропаганда можете посмотреть просто для того чтобы увидеть как, как это как это выглядит для большинства населения наверное которые не мыслят которые питаются информацией из телевизора наверное вот так для них это и выглядит не считают это каким-то это считают какой-то данностью, видимо. И считают, что эти люди говорят что-то правильное. На самом деле они просто ересь несут, честное слово. Никаких источников, выводы не, из ниоткуда берутся. Так, давайте перейдем к следующему это, кстати, сколько вегетарианцев сидят мясо за 1000 долларов, но я не буду сейчас это обсуждать, так как я это сделал ранее э, в своих э, мысленных экспериментах. Это один из мысленных экспериментов, был именно связанный с, с этим видео, вытекающий из этого видео. Дальше фильм «Дети-вегетарианцы», также про детей. Э, Интересный, кстати, фильм. Э, я вот кажется даже почти что полностью посмотрел с небольшими перемотками именно рассуждения детей там есть о том э как они это оценивают со своей позиции тоже интересно ну Михаил Задорнов и это так для общего знания На самом деле мне сам Михаил Задорнов не очень как личность для меня авторитетна поэтому просто посмотреть можно о вегетарианстве и сыроедении мой опыт так к сожалению тоже забыл это видео давайте вместе друзья всем привет меня зовут маша и я решила записать это видео для всех тех кто интересуется вопросами моего вегетарианства которое такое. я была такой не такой как все там люди при мне сидели ели пиццу суши я ела свои фрукты ага, все понятно. я кайфовала понятно о чем это Интересно, интересно видео, именно как личный опыт человека, который... Э личный опыт человека, да. Э и... Да, это просто интересно посмотреть, посмотрите. Вигарий Трианс за и против картинников Сергей. Э Сергея тоже интересно его выкладки посмотреть было. Так, Джеймс Кэмерон, ну это совсем... Небольшая часть тоже можете посмотреть. Так, это пропустим, пока вегетарианство и Юлия. Юлия, Юлия. Всем привет, это Юлия. Зимой я много. Нет, но зимой есть, конечно, и другие фрукты, и вегетарианство или веганство, или сыроение. После месяца они просто никакущие, у них здоровье превращается в один сплошной ужас им плохо потому что я была подростком я ходила рассказывала всем как это здорово а вот вы едите там трупов да и вам не стыдно а вы знаете что там животные умирают не надо такого делать у каждого свой все-таки выбор единственное что мне не нравится что те кто едят мясо не хотят слышать правды потому что ну, зайчик не сам, да, там, или коровка, она не сама пошла, легла к вам в тарелку, да. То... Да, и, как вы могли заметить, у меня оформлена подписка на нее, поэтому мне нравится ее рассуждение. Кстати, кажется, что я посмотрел будущее видео, ее обор... образ мысли э, так наиболее близок к моему образу мысли, поэтому, ну, посмотрите, сделайте свои выводы. Собственно, она там рассуждает о том, как она, например, раска... говорила кому-то, что, типа, э, почему вы, зачем вы едите мясо, разве вы не понимаете. Это тоже интересные выкладки такие э, ментальные, потому что я-то никому это не говорил, но я по своему характеру просто малообщительный, возможно, из-за этого. Интересно э, посмотреть, э, э, интересно именно образ э, жизни опыт этого Юлии посмотреть и ну, к сожалению э, очень сложно найти, на самом деле я Юлю нашел очень, очень так скажем э, самую последнюю э, видео, это скорее всего ее было потому что у нее мало просмотров и через youtube найти ее мнение в вегетарианстве было сложновато честно говоря, но я старался именно найти такие личные истории, поэтому я достаточно много времени именно искал, где мало просмотров, но адекватные, адекватные слова сказаны. И это, кажется, этот человек именно это и сделал. Посмотрите. Ну и тоже один из последних, кого я нашел, это Каморка Диваныча. Ну, что я могу сказать об этом видео? Человек явно... Явно-явно не, не разбирается в той теме, о которой он говорит. Причем это настолько, настолько видно, что он ну, не пытался даже какие-то какие аналитические выкладки сделать, посмотреть там разные точки зрения и по после этого записать видео. На самом деле... Если вы хотите увидеть вот именно такую точку зрения народа, наверное, в общем смысле этого слова, который, который выращен на телевизоре, возможно, вам будет интересно его посмотреть, потому что я считаю, что это именно так. То есть именно когда твоя точка зрения, она не пропущена через тебя, а является каким-то э, отражением того, что ты где-то видел. Кто-то где-то что-то сказал. Это, это на самом деле очень интересно посмотреть на таких людей, поэтому я добавил его в выборку, которую сделал. Ну и на самом деле все. Выборка состоит из 25 видео. Здесь собрана как пропаганда, так и личный опыт людей, так и разные их мнения ну и такие э, опыт э, такие мнения людей которые не разбираются например в теме поэтому я вас призываю не делать вывод э, не делать выводы такие какие я сделал я а сделать свои собственные выводы возможно посмотрите все эти видео возможно вам достаточно будет того что сказал я но при этом вы это пропустите через себя, сделаете для себя какие-то выводы. Возможно, и скорее всего, даже моя цель, цель, цель этого видео не показать себя в первую очередь, и во вторую и в третью. Потому что ну, мне это не надо, честно говоря. Моя цель, эм, мое желание, скорее всего, даже, желание это видео, чтобы вы сами как личности стали лучше. Вы сами как личности начали... Возможно, кто-то из вас, возможно, большинство из вас будете... Начнете несколько иначе мыслить и анализировать, пропускать через себя эти ситуации и... Благодаря этому какую-то найдете новый э, смысл э, свой, э, своего пребывания на, на, на свете. То есть не простое, тупое поедание, э, уснул, спал, работа, учеба и так далее. А именно э, осознанное пребывание на, э, на Земле. И Удачи вам!